Я буду делать это вручную, я буду вот так вот чуть-чуть отскапливать. Ну что это за рецепт? Ну что это? Ну что, что это такое? Ну что это? Всем привет! Сегодня у нас будет долгожданное видео на этом канале. Сегодня я для вас подготовила рецепты из ТикТока. Мы с вами посмотрим на очень такие интересные, но в то же время сомнительные рецепты, потому что некоторые ты такой думаешь, а действительно ли это так работает. Поэтому я надеюсь, что эта идея вам понравится. Я очень долго выбирала рецепты, прям сидела больше двух часов, это точно, и выбирала самые вкусные, самые интересные и, возможно, в каких-то моментах противоречивые рецепты. Поэтому готовьтесь заряжаться хорошим настроением, подписывайтесь на каналчик и поддерживайте меня лайком, а мы начинаем. Я выбрала где-то 4 или 5 рецептов, точно не помню, но там будет один напиток, это точно, и остальное это различные вкусняшки. Я очень сильно хочу начать с рецепта, который поможет вам из киндер-сюрприза, если он у вас, конечно, есть, сделать мороженое. Разделите киндер на половинки, засуньте туда сливки, и шоколад. Что-нибудь вкусненькое. И заморозьте. Домашнее мороженое готово. Согласитесь, что выглядит очень просто, поэтому пойдемте лезть в холодильник. Открываем холодильник. Я купила очень много шоколадных яиц, потому что поняла, что... Ну а мало ли у меня не получится с первого раза, потому что кто-то рукожоп. Нам понадобится киндеры, сливки, посыпка, фрукты и палочки. Большой размерчик. Очень волнительно на самом деле, но палочки у меня здоровые, меньше я, к сожалению, не нашла. Я беру два киндера, потому что если вдруг один не получится, получится другой, если не получится эти два, я возьму те, которые лежат в холодильнике. Ну и плюс надо же еще Дениску угасить, поэтому раскрываем. Теперь нужно его аккуратно сломать, чтобы он не развалился. А -а -а -а -а! Получилось второй. Нет, мы его потеряли. Вот видите, почему я взяла несколько киндеров. Во-первых, чтобы пожрать. Я подготовила свои яички, но у меня есть игрушки. Ну как, как их не посмотреть, правильно? Открывайся. Машинка неинтересно. Что за говно, Аникин? Ну нахрена мне утка. Зачем мне эта утка? Ну и кал начали производить в этих сраных киндерах. Вообще нет нормальных игрушек. Вообще. Значит, у нас есть два яичка. Я решила делать одно по каноничному рецепту, который был в ТикТоке, то есть с клубничкой. А в другое яйцо я добавлю малинку. Берем сливки. Трясем хорошо. Я не знаю, их вообще надо трясать. Наверное, надо, надо, надо. Взбиваем сливки. Кто трясет, тот сосет. Да. И теперь, по идее, мы взбиваем киндер. О, прикольно. Вкусно. Кладем клубничку. И закрываем яичко. А, палку, палку забыла. Палку надо под клубнику засунуть. Вот. Все. Первое яичко готово. Выглядит не совсем, чтобы как-то. А, нет, держится, смотри. Хорошо. Первое яйцо готово. Берем следующее. Наполняем, давайте, вот так вот, еще раз. О! О, как хорошо. Кладем сразу палочку, мы теперь умные. Палочка есть. И малинку. И закрываем все это крышкой. Ну чё? съем в морозилку, и потом к этому вернемся в конце видео, посмотрим, что за замороженное вообще у нас получится. И получится ли вообще. Хоть я редко готовлю, но, как вы заметили, готовить я люблю. Для меня это очень медитативный процесс. Включаю любимые плейлисты и наслаждаюсь. Или слушаю плейлист дня, когда хочу услышать что-то новенькое. Очень удобно, что всю мою и вашу любимую музыку, саундтреки, сериалов, мультфильмов и фильмов очень легко найти в Яндекс.Музыке. Это один из крупнейших стриминговых сервисов и на нем около 60 миллионов композиций. Кайфую каждый раз, когда натыкаюсь на песни и мелодии, которые мне нравились когда-то давным-давно. И, конечно, всегда нахожу что-то новое для себя. На Яндекс Яндекс.Музыке есть даже наша с и песня «Девочка летсплей», так что если вы ее не слушали, то обязательно послушайте. А еще очень скоро выйдет наша новая песня, надеюсь, что вы ее ждете. Вы ведь ждете, да? Яндекс Плюс — это фильмы, музыки, кэшбэк и не только, и главное, все в одном месте. Ссылку на сервис я оставляю вам под этим видео и в прикрепленном комментарии, а еще дарю вам промокод TIL, доступ в Яндекс Плюс до конца года. Обязательно им воспользуйтесь, ведь благодаря нему вы сможете не только смотреть фильмы и слушать музыку, но и получать кэшбэк. Так что слушайте и кайфуйте! Если вы уже успели посмотреть корейскую дораму «Игры в кальмара», то наверняка понимаете, о чем сейчас пойдет речь. Сейчас мы с вами будем делать рецепт сахарных сот. Я очень заинтригована, я надеюсь, что у меня получится, что я не с рукожоплю, и мы с вами сможем поиграть в эту игру. Для начала понадобится сахар. Я беру 3 столовые ложки для такой красивой пухленькой печеньки. И оставляем на среднем, а на медленном огне растворяться. Никакой воды не добавляем. Кидаем одну щепотку буквально соды и хорошенечко перемешиваем. И сразу же вливаем туда нашу карамельку. Она, ну, крайне быстро застывает. Через пару-тройку минут можно будет ее оторвать. Ну все, игра началась. Мне кажется, что тут, в принципе, все достаточно просто. Но есть один момент, от которого мне волнительно. Я боюсь сжечь эту карамель. Но надеюсь, что все у меня получится. Поэтому поддерживайте меня активно в комментариях комментариях и поддерживайте лайками. Для рецепта нам понадобятся формочки для печенья, пергаментная бумага, сахар, сода. Достаем с вами вот такую вот кастрюльку маленькую. Мне будет как раз идеально. Открываю сахар, потому что это главный ингредиент этой печеньки. Нам нужно 3 столовые ложки. Будем все делать точно так же, как в рецепте, чтобы у нас 100% получилось. Итак, очень странный сахар, похож на майонез. Насыпаем, значит, 3 ложки. Раз... Два, три. Все, включаем, значит, плиту на медленный огонь. А здесь медленный на индукционной плите. Это какое? Два или три? Ну, четыре. Ну, кажется, пять. четыре, пять. По-моему, ничего не происходит. Нас набанули Это просто сахар. Он не тает. Ладно. Давайте пока ждем. Возьмем с вами пергаментную бумагу. Я надеюсь, что это пергаментная бумага, потому что другой не было. Мы ее сразу вот здесь положим с вами, чтобы потом все это сразу перелить. О, красиво. Кажется, красиво, да? Да. она уехала. Вот так точно все будет зашибись. И давайте определимся с формочкой. У меня есть формочка цветочка, есть формочка кружочка, есть формочка звезды, есть формочка сердца. Ну, классически будет, конечно, сделать звезду. Так что вот, достаем эту звезду. А, ну, мне нормально, нормально. Так, что с сахаром? Прошло уже пять минут, а ничего не происходит. Как лежал сахар, так он и лежит. Мы даже поставили уже на шестерочку. О -о -о! Происходит магия, смотри, он стал беленьким. Он, он, он растапливается, ребята, он растапливается. Я думала, все. Я ни разу не топила сахар в своей жизни, представляете? Это мой первый раз. Она похожа. Так, добавляем щепотку соды, она сказала, щепотку соды. О, господи! О, господи! О, господи! О, вау! Офигеть! Посмотри на это, как красиво! Ну что, оно ну, готово, да, получается? Так, выливаем. Вау! Давай-давай, быстрее-быстрее-быстрее-быстрее-быстрее. Так, и формочку. Офигеть, смотрите, как красиво. Ну чё, ребят? О, Эта штука настолько быстро затвердевает, что у вас вот реально буквально несколько секунд, чтобы успеть это сделать. Потому нам сейчас надо вынуть. А вот про это не говорили. Блин, Денис, что делать, она Он не вынимается. Ну, ставь иголочку. Так, дубль, два, ребят. Давай, давай, давай, давай, быстро, быстро, быстро, быстро, быстро, быстро, быстро. Пошла, пошла, пошла, пошла, пошла, пошла. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Вставляем формочку. Так, ждем. Буквально чуть-чуть. Так, ну, я думаю, можно вытащить. Что это? Ну что у мне не получается? Оно так быстро застывает, это просто кошмар. Берем формочку. Я сейчас сделаю, как она. Как да непонятно как. Я не понимаю. Я реально я не понимаю! Вылази, падла! Из-за того, что не сказано, на каком моменте засовывать эту сраную карамель и как вытаскивать, у меня все три раза тупо не получилось. Я уже и чуть-чуть пыталась, и не чуть-чуть, ну, звездочка у меня вон получилась. Как только начался хайп на попыты и с ними начали делать различные рецепты, мне тоже захотелось попробовать, но как-то все не доходили руки. Но сегодня вместе с вами я решила сделать шоколад в попыт. Белый шоколад, если быть точными, и добавим туда немножечко ММД. Итак, нам понадобится попыт, ММД и шоколад. Попыт моем. Моем попыт. Теперь он чист. Чтобы растопить белый шоколад, нам нужно сделать водяную баню. Для этого я снова лезу вот сюда, беру вот такую, наверное, кастрюлю и беру кастрюлю побольше. Вот эту кастрюлю набираем воду, которая самая большая, потому что это будет как раз-таки наша баня. Белый шоколад очень быстро плавится, поэтому надо этот момент не просрать. Но ничего, я уже поставила вот эту конструкцию. Вот так вот она выглядит, и я готова добавлять наш белый шоколад. Я взяла воздушный, потому что он обычно очень быстро плавится в отличие от других белых шоколадов, которые я брала, потому что он сам по себе такой немножечко какой-то такой резиноватый. Я на самом деле не знаю, сколько нужно на наш попыт, поэтому положу типа вот так. Я, наверное, думаю, здесь уйдет две шоколадки на наш попыт. Сейчас начнется самое интересное. Нам надо все вот эти попырки всунуть внутрь. Теперь мы берем M&M's, выкладываем M&M's. Да, занятия, конечно, не из быстрых, но что поделать. Вот так вот у меня получился попыт. Постаралась сделать его так, чтобы красивенько было. Пойдемте посмотрим, что там с нашим шоколадом. Плавится ли он вообще. Ну, что-то там такое началось. Вот этот вот подплавился, остальные еще, в принципе, не в кондикции. Но ничего. Времени у нас предостаточно, так что будем ждать. Кстати, для того, чтобы в попыт наливать шоколад, я купила кондитерский шприц. Я думала купить кондитерский рукав, но потом что-то подумала: а вдруг у меня с кондитерским рукавом не выйдет, поэтому возьму лучший шприц. Шприц налил, вот так сделал! Выдавил и все. Ну что, ребят, начинается самое интересное. Я беру у нас шоколад, заливаю его вот сюда. Блин, хоть бы его хватило, а то будет какой-то недоделанный попыт. Вау! Вау! как красиво, офигенно. Ребята, я чувствую себя поваренком. Блин, ну мне кажется, мне не хватит двух шоколадок, если честно. Все еще не весь попыт залит. Мне кажется, реально проще без кондитерского шприца это все делать. Берем наш шоколадный попытик. Вот так вот. Иди сюда, попытик и отправляем его в морозилочку. Ну и завершим наши сегодняшние эксперименты мы напитком. Рецепт этого напитка я увидела у блогеша которую знаю. Это Мадам Папая. Я увидела это не в ТикТоке, а в Рилсах, но все равно мне очень сильно захотелось попробовать, потому что я такого кофе никогда не пила. Я подумала, что, блин, это, наверное, невкусно. Но мне очень интересно попробовать и посмотреть, потому что Дина, когда снимает, кажется, что это просто божественно. И поэтому я хочу попробовать Нам понадобится с вами дыня, кокосовое молоко, кофе и лед У меня, к сожалению, не круглая дыня, а торпедка Но я думаю, в этом нет никакой сложности, потому что мы эту торпедку порежем пополам Достаем вот это вот все Внутренности У Дины там а, было следующее У нее был миксер У меня миксера такого нету, поэтому я буду делать это вручную Я буду вот так вот чуть-чуть от... отскабливать Делать типа как будто я миксер вот такая вот получилась жишка. Здесь, видите? Теперь по рецепту Дины она наливала туда молоко. Я специально зашла в комментарии почитать, какое молоко. Потому что обычное молоко, говорят, можно продрисаться, если из дыни выпить. Ну, возьмем кокосовое молоко. Добавляем его внутрь. Я не знаю сколько. Ну, давайте вот столько. И еще взбиваем. Дальше Дина добавляла лед. Раз. Ну, давайте штучки два закинем. Два льда. Вот такая вот у нас получилась субстанция. И теперь сюда мы с вами добавляем кофе. Насыпаем кофеек. Нажимаем. Кофе. Самое интересное. Мы берем нашу дыню и вливаем в нее кофе. Я не знаю, надо ли это мешать, но Дина вроде бы не мешала. Она сделала вот так. Она взяла сливки. Ну, чтоб не видеть ваш позор. Ну что, ребят, коктейль от Дины. Кофейный. Господи, хоть бы было вкусно. Мне не понравилось. Типа это прикольно, но если бы у меня был миксер, было бы лучше. Потому что я ем куски дыни. Я, в принципе, неплохо. Такой напиток Starbucks. Но делать бы еще раз, я бы его не стала. Да не невкусная. Наша Наше мороженое из киндеров одно поделилось на два. И получилась вот такая вот фигня. Одно осталось цельное. Так что давайте его и куснем. Посмотрим, насколько вообще получилось мороженое. Получилось ли вообще. Короче, в чем суть? Я не скажу, что это прям мороженое. Сюда нужно добавлять прям очень много сливок. И видите, как только они вытаскиваются, они начинают таять. Как мороженое достаточно сомнительно. Ну и мне кажется, по приколу сделать можно. Но надо есть прям очень быстро, прям раз-раз и заглотил. Но мне кажется, обычное мороженое купить гораздо проще и куда дешевле, чем покупать Kinder. Взбитые сливки, фрукты. Ягоды которые. Которые ягоды, да. Я бы не стала делать. Я бы пошла бы мороженое купила. И у нас остался только попыт. Давайте посмотрим, что с ним произошло. Стоит отметить то, что он пролежал там целую ночь, потому что я его доставала ранее, он не застыл. Я подумала, ну ладно, оставлю тебя на всю ночь. Так что сегодня новый день, и я готова посмотреть, что же получилось с этим шоколадным попытом. Короче, я не знаю, как это доставать, но тут уже кошачьи волосы. Как бы в семье не без греха. Аккуратно сейчас пытаемся отделить попыт от вот этого всего. Ой, сломалась. Знаете, я приятно удивлена, потому что получилось. Немножечко, конечно, надломилась вот тут и вот тут, но в целом. Вообще типа прикольно. Теперь главное понять, что там будет вообще за вкус. Наш шоколадный попыт немного разваливается, но ничего страшного. Главное, чтобы было вкусно. Отламываем, получаем вот такую штуку. Гостей как минимум можно удивить. Давайте пробовать обычный белый шоколад с эмментальским. Но неплохо. По крайней мере, мы сделали формочку попыта. Лайфхак действительно работает. Но шоколадку нужно действительно поставить на ночь, чтобы она 100% затвердела. Так как иначе она, видите, немножечко ломается.